Всех приветствую на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу э, вкратце рассказать, как связать вот такую вот шапочку зайка для фотосессий, то есть она рассчитана на объем головы 36-38 сантиметров, вязалась она на одном дыхании в течение получаса, вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Использовала я толстую пряжу от фирмы Alize Lana Gold Plus серого цвета и буквально метра метров пять, наверное, использовала э, такой же ниточки, но голубого цвета. То есть в качестве основного я взяла темно-серый и в качестве дополнительного голубой цвет. Я связала вот такую вот шапочку-основку и э, 4 детальки овала. Причем во внутренних двух детальках я связала вставочку из голубого цвета. Крючок я брала номер четыре и Вязала цепочку для ушек из 21 воздушной петельки, при том, что средние 16 столбиков с одним накидом. И делала закругление. То есть связала две одинаковые детальки и сшила их между собой. Но сшивать я вам рекомендую, так как сшивала я простой обычной иголочкой с ниточкой почему не крючком то есть почему не косичкой за две стеночки для того чтобы не было слишком широко ушко я когда связала первоначально крючочком я связывала то получилось еще плюс где-то по больше чем пол сантиметра с каждой стороны Поэтому, слишком получается толстая, я вам рекомендую сшивать иголочкой. Для того, чтобы ушка гнулось, ниточка очень толстая, и для того, чтобы ушка гнулось, я его отпарила с двух сторон. То есть, обязательно отпарьте для того, чтобы не просто стоячие были вот такие вот ушки. А они, когда вы ставите или одеваете шапочку на владенца, они опускаются, и довольно-таки э, прикольный вид зайчика получается. Шапочку, саму основку я вязала из начиная с кольца Амигуруми, него делала 12 столбиков с накидом, затем я делала прибавление в следующем ряду в каждый столбик по два столбика с накидом, затем чередовала столбик прибавка, провязала Два столбика, прибавка, затем столбики с накидом в каждую петлю, снова прибавка и 4 ряда столбиками с накидом довязала просто без изменения в каждую петлю по столбику. Закончила я шапочку вязать э, двумя столбиками, э, точнее как двумя рядами столбиков без накида. Почему решила закончить столбиками без накида? Для того, чтобы э, шапочка была такая не бесформенная, так как столбики тянутся. А именно вот столбиками без накида плотной такой вязочкой. То есть вот этот где-то полтора сантиметрика здесь высота получается не более такая растянутая. Вот. Шапочка у меня где-то приблизительно высоту получилось 13,5 сантиметров. Довольно-таки красивенько. Ушки я просто пришивала э, обычной иголочкой с ниточкой. Вот он у меня стык задний шовчик получился столбиками с накидом можно делать его э, таким грубым есть способы которые можно сделать тайным более швом я сильно честно говоря здесь не э, задумывалась об этом а просто связала э, обычным способом э, для фотосессии я думаю что такой зайка получается очень даже симпатичный можно под него связать трусики с э, э, бубончиком хвостиком но это уже так сказать, на ваши желания. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно, если хочет видео урок, кто-то комментируйте, оставляйте пожелания. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!